Всем привет, на связи Виктор Бандалет. и можете успокоиться, со мной все нормально, хотя в тот период времени, когда я потерял десятки тысяч долларов, мне хотелось это сделать, потому что, живя в своей стране, с средней заработной платой в 200-300 долларов, я не видел иного. Выхода. ни ху -я. Итак, прежде чем перейти ко всей истории Я хотел бы с вас поблагодарить, что вы здесь находитесь Не жалейте лайки, либо дизлайки, неважно Я буду рад любому вашу, вашему комментарию И обязательно подписывайтесь на мой канал Для того, чтобы не пропускать много чего интересного В теме бизнеса, МЛМ, интернет-продвижения И в этом все в маркетинге, в всем этом направлении Итак, всю мою историю можно, по, -по, -по, по моей жизни можно написать книги, написать фильмы, это займет не один час времени, поэтому я не буду останавливаться, как я, какой у меня был ход развития, становления, вы все это можете услышать на моих вебинарах, мастер-классах, интенсивах, моих рассылках, моем обучении. И самое важное, самый важный мой посыл, который я хотел бы донести в этом видео это, наверное, поднять некий уровень образованности и застраховать хоть маленькую часть людей от того что их может ждать если они закроют глаза на то что я сегодня расскажу это случается за дня в день из месяца в месяц из года в годы а люди как стадо овец поддаются чувстве чувству, чувство какой-то быстрой наживы легкой наживы они не хотят разбираться в определенных вещах у них как будто манна небесная да то есть пелена на глаза шоры на глаза надеваются, и они сбрасываются с обрыва и теряют абсолютно все. Знаете, по сравнению с тем, что сегодня творится в мире, МЛМ-хайпы, то есть я хочу сейчас а, отстраниться немножко от МЛМ-бизнеса, от сетевой компании, и от хайпов, и от пирамид. Сегодня очень страшное время, когда хайпы и пирамиды, они прикрываются МЛМ-бизнесом сетевой составляющей, что чернит эту индустрию. Хоть она и хоть так не сладкая, очень много предубеждений, очень много негатива в ее сторону. И знаете, даже сам Мавроди наверное, переворачивается сейчас в гробу, грубо говоря, зная, что сейчас творится Он в свои времена не скрывал, что он занимается МММ, финансовой пирамидой, он говорил о рисках, он говорит, к чему это может привести Но сегодня, сегодня основатели просто вводят в глобальнейшее заблуждение и всяческим образом пытаются обмануть народ который хочет хоть как-то заработать в наше время. Итак, ребят, если я хотя бы предостерегу, я понимаю, что всех не спасти, всем нужно пройти то, что прошел я. Всем нужно потерять настолько много, чтобы жизнь их научила. Но кто-то может с этим справиться, кто-то может с этим не справиться. Я знаю множество случаев, когда это превращалось в летальный случай. Поэтому если я перестрахую хотя бы процентов 5. Это просто охуенно. Для меня это будет победа тот, кто посмотрит это видео. Поэтому обязательно ставьте лайки, дизлайки, поддержите комментарием для того, чтобы продвинуть этот ролик хоть чуть-чуть. Делитесь этим роликом со своими знакомыми, если вы видите, что они погрязли во что-то неведомое, во что-то очень ужасное. И вы хотите спасти их, потому что я уверен, я уверен на 101%, что в вашем окружении кто-то есть, кто вляпался в эту ситуацию. Итак, мои хорошие, смотрите, все это началось приблизительно лет 6 тому назад. И я был в, таком, в такой ситуации, когда у меня... Ай, я был в таком положении, когда я себя перестал чувствовать мужчиной. Ну, то есть в каком смысле? Я потерял несколько бизнесов, у меня не было денег совсем, у меня были небольшие сбережения. И я как раз вошел в новую семью. Жена, ребенок и мы жили на ее детское пособие. Представьте, когда ты мужчина, который хочет зарабатывать, который хочет самореализоваться И ты живешь на детское пособие своей супруги И ты, ты себя начинаешь чувствовать как-то немножко ничтожно И ты понимаешь, что у тебя за плечами уже какой-то есть опыт предпринимательства И ты хочешь свободу, ты хочешь самореализации, ты хочешь э, создать благополучный бизнес И все вот эти сбережения, которые у тебя есть, ты вкладываешь в какое-то свое дело, которое прогорает и ты вот становишься вот в такую ситуацию, не зная, что делать, либо вернуться на какую-то работу, гос, ну, госработу для того, чтобы хоть как-то за копейки жить, либо нужно срочно, что-то срочно, кардинально менять свою жизнь. И как раз вот на тот случай ко мне постучался мой хорошо такой уважаемый, знакомый, влиятельный человек, который я уважал за его заслуги, он был серийным предпринимателем, у него был большой строительный бизнес, он... Он имел хорошие ранги в одной из российской млм компаний с товарооборотами более 50 тысяч долларов в месяц. Это человек, у которого было уже на тот момент трое, а теперь уже пятеро детей. То есть это такой семейный человек, влиятельный человек с результатами. И еще вот на тот момент, лет 6 тому назад, только вот зарождались такие проекты, которые, знаете, связаны с какими-то инвестициями, с краудфандинговыми платформами и много-много другое. То есть тогда это было настолько в новинку, настолько необычно, что чувство интереса превышало чувство риска. Ну, то есть ну, в этом направлении. Я долго думал, я, я, я ну, не то, что даже долго, я сомневался около месяца. Мне предложили этот проект, он был на базе краудфандинговой платформы. Сейчас я не буду название этого проекта рассказывать, потому что он канул в лето, и его, наверное, уже никто не знает. Кому будет интересно, вы найдете меня в социальных сетях, я вам с удовольствием об этом расскажу знаете вот у меня было куча вопросов потому что я был э, против вот финансовых схем э, схем быстрого обогащения но э, вся информация доносилась в то что вот это краудфандинговая платформа которая собирает вокруг себя денежные средства которые э, инвестируются в настоящие сегменты традиционного бизнеса там э, домики в крыму э, marketplace и обучающее направление много многое другое меня это заинтересовало еще при том при всем что вот человек который меня пригласил наставник куратор спонсор называйте как хотите он был еще с юридическим образованием то есть э, он на все мои вопросы э, на все мои возражения отвечал то есть у меня вопросов вообще не осталось я стал верить в этот проект я стал верить в это движение и поэтому безукоризненно двигался в этом направлении и я уверен что многие из вас сегодня даже не могут представить что ваш проект может закрыться что ваш проект является хайпом либо пирамидой в этом нужно разбираться в это нужно вкапываться и многие сегодня либо меня услышат и начнут разбираться либо же опять же будут настолько уверены в том что их поезд никогда не остановится что рано или поздно зайдут в огромный тупик и это нормально ребят поймите это нормально но просто будьте благоразумными и я настолько поверил в этот проект, что я с открытой душой, с открытым сердцем начал делиться этим проектом. Даже уже имея опыт в 5 лет негативного опыта в индустрии сетевого маркетинга, у меня был испорчен по 3 раза список знакомых, все люди знали, чем я занимаюсь. Из-за того, что я сиял, из-за того, что я внушал огромное доверие, потому что я сам верил и всячески доносил эту идею до своего окружения, очень многие мне поверили. Я за 4 месяца создал команду практически в 500 человек. За 4 месяца, при том при всем, что до этого у меня не было команд даже 20-30 человек за 4 месяца. Моего вот такого вот огромного желания Преуспеть и веру в этот проект Как раз вот, знаете, как сложились пазлы Я был в таком ничтожном положении И мне попался в руки вот такой проект, в который я поверил Люди, люди которым я верил И все как будто начало складываться само по себе Потому что на самом-то деле, ребят, давайте признаемся Что в таких проектах зарабатывать достаточно просто Это вам не баночки продавать Это вам не косметику, не бады, не витамины Это не решать проблемы чувство жадности у людей которые при у которых внеси деньги можешь ничего не делать и тебе пассивный доход какой-то капает это это это просто это самое простое на чем можно зарабатывать деньги финансовые пирамиды хайпы и, и так далее и тому подобное поэтому люди настолько ведомы настолько люди так безрассудно во все это в, в, в, вникаются, потому что во многих этих проектах можно внести какую-то минимальную сумму и уже получить результат, такой порог доверия перешагнуть, и человеческая жадность начнет душить, душить, и человек с жадностью начинает вкладывать, вкладывать, вкладывать, когда это уже превращается в мыльный пузырь для всего проекта и потом человек может в кредиты влазит, квартиры продавать, машины продавать, какую чушь только не страдать, потому что это вот знаете как в казино пойти, жадность фраера погубит. И пускай мои мысли разрознены, но я вам хочу одно сказать: когда вы видите проекты, неважно какая у них мифология, как, какой, какой, какая, какая у них история красиво не написана Какие факты не предоставлены я уже за километр могу разобраться, в чем, в чем подвох и вообще, в принципе, что это за компания. Если у них офшорные регистрации Лондона, Бали, Индонезии, Японии, а вы думаете, что то вау. Нет, это не вау, это наоборот, ребят, это значок, что нужно задуматься, если русский проект, основатели русские, и зарегистрированы они где-то там, это знак. Остановитесь! остановитесь ребят подумайте если вам обещают больше ста процентов годовых даже больше 30 процентов годовых и говорят инвестировать могут каждый ребята задумайтесь вот финика финика последний результат ты... того же и знаете самый прикол в том что тут хоть отвечает основатель он организовал эту бучу, его сломили. Знаете, удивительно, что он, он, наверное, сам верил в свой проект настолько, что он не скрывался. В моем-то проекте мои все, вот те основатели, которые все это прошли, они где-то там далеко, и никто их даже не, не может с них спросить, потому что они очень хорошо поработали над своей безопасностью. Но это не точно. И поэтому iMarket и, и, и, и вот эти боты, да, то есть, которые обещают вам доход пассивный на рекламе ребят это вот вы пойдите до профессионального маркетолога для человека который занимается рекламой и маркетингом спросить и дайте ему возможность проинвестировать в какой-нибудь бота который размещает рекламу он у вас виска покусит и скажет ребят вы действительно либо того как бы вы что говорите в маркетинге вообще соображаете. Поэтому вот хоть немножко рвано, да, то есть, но суть в том, что за 4 месяца я создал команду практически в 500 человек с товарооборотом 135 тысяч долларов. А я тогда впервые почувствовал а, большие деньги, начал путешествовать, а, все было прекрасно. В один прекрасный момент, пока а, проект не решил инвестировать миллионы долларов в свою криптовалюту. И как только это случилось, проект нахлобучился, извините меня за французский, его просто не стало. И в то, что я когда-то заработал и вложил в этот проект достаточно много денег, я в два раза стал быть должен. Более 25 тысяч долларов я стал должен, и знаете, у меня как будто из-под ног землю украли в тот момент я даже вот так карты сложили что я свою семью в израиль отправил потому что у моей жены там родители чтобы ее это не коснулось потому что быть должным деньги ребят это самое страшное и при том при всем когда в твоем окружении пришли к тебе на доверие люди и знаете я как бы им не должен потому что не я украл а там проект например украл то есть мы на равных правах заходили в этот проект но из-за того, что люди мне доверились, люди с меня спрос ведут, и я сам обязан как бы с этим всем разобраться и вернуть, так сказать, людям деньги. И знаете, самое опасное, когда вот в твоем этом окружении, которых тебе доверились, это жены сотрудников КГБ. Я я устроился на несколько работ мне хотелось я вам признаюсь ребят мне хотелось вот как в, в начале ролика вот просто скинуться со скалы либо спиться с либо уколоться. то есть это это был хаос это был ужас когда ты живешь в стране в среднезаработной плате с платой 200 долларов ты просто не представляешь как отдать долгов 25 тысяч долларов но я вы я выкарабкался с этой ситуации было очень сложно. Опять же, то есть, это не материал данного ролика. А возможно, в принципе, мы лично пообщаемся либо вы эту историю услышите на моих каких-то мероприятиях. Но я выкарабкался с этой ситуации. Я поднялся, я встал на ноги, и этим всем не закончилось. Через пару лет ко мне постучалась финансовая милиция. Что дальше зависит от вас. Если у вас, вам, вам интересно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы перестраховать их, застраховать их, защитить их. И если я увижу достаточно большой отклик к этому ролику, я обязательно сниму еще второй ролик, потому что потери денег – это самое простое, что вы можете столкнуться, участвуя в различных хайпах, пирамидах. И опять же, прошу не путать с сетевым маркетингом, потому что сетевой маркетинг вы несете услугу, вы несете продукт, который решает проблемы людей. Хайп-пирамида, когда вы на наивности людей зарабатываете и помогаете себе потерять деньги, им потерять деньги. Это ну, финансовая пирамида, грубо говоря, хайпа, да? не долгосрочные проекты. Профессиональные инвесторы относятся к хайпам нормально, то есть у них есть... Э Диверсификация, где у них есть понятие высокорискованных инвестиций и они какую-то маленькую часть денег они могут инвестировать туда но профессиональные инвесторы они инвестируют в средний в низкорискованные инвестиции либо среднерискованные инвестиции в хайпах они практически не участвуют а, поэтому мои хорошие этим всем не закончилось а, мне грозил срок уголовный срок в три года было следствие, ко мне ворвалась финансовая милиция, мне грозило более трех лет лишения свободы и штрафа еще в 30 тысяч долларов. Что случилось? И получилось как-то мне этого избежать, либо же я это все прошел. Опять же, реакции ваши, лайки, дизлайки, комментарии. И если я увижу востребованность, если увижу активность, я обязательно вам засниму вторую часть Которая дополнит всю эту историю и покажет всю картинку следствия того, чему может быть участие в разных сомнительных проектах. С вами, был... с вами был Виктор Бондолет. Спасибо вам за то, что вы мне уделили ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И увидимся с вами уже в следующих роликах. Пока-пока.